Я расчертила деталь верха подкладки, теперь попробую сделать легкий дизайн в виде бабочки. Для этого в нижнюю нитку я поставлю нитки в цвет ткани, а наверх декоративные золотые. Вот что получается. Вот так с изнанки. Сейчас надо будет кальку оторвать. У меня есть потайная молния, поэтому я переворачиваю ее на изнанку и притачиваю к ней подкладку к вот этой стороне. Здесь я проложу строчку на небольшом расстоянии от звеньев чтобы когда я отогнула ткань это выглядело вот так, так вот. вот как это выглядит то есть когда мы откроем молнию Подкладка будет обработана. Теперь надо также вторую сторону подкладки притачать к молнии. Вот так. Вот аккуратная внутренняя сторона. Теперь мне нужно соединить лицо с подкладкой молнии. Для этого я лицо верхней ткани прикладываю к потайной молнии, к ее лицу. Вот так. И соединю швом близко к свиньям. Потом отогну ее, и будет аккуратно обработанная Сторона лица. Теперь все просто соединим швом. Здесь и здесь. Низ одной из сторон подкладки в углу оставляем незашитым, незастроченным. И через него сейчас надо будет вывернуть всю косметичку. Потом этот угол нужно будет просто вручную незаметно подшить. Вот что получилось. Внутрь можно уже что-то положить, когда зашью. Готово. Я вот еще обрезала лишние концы молнии, которые тут торчали, и подровняла срезы, чтобы меньше занимали площади внутри этой сумочки.